Но а это вы... христианская кабала. я прошу прощения, это ага. христианская кабала. это не иудейская каббала. Да. А, я не очень знаком с христианской или иудейской, дело в том, Но что... это Элифас Леви, представитель христианской кабалы. Элиф... Да, несмотря на то, что это псевдоним, это, ну не... да. Да, это, не... да. Да, это не его имя. А, да. Эльза, ну вы упомянули о том, что вам интересна нумерология. Вот мне на тоже да. интересно. Я да, когда да, беседовал я. с одним э, известным э, тарологом и задавал ему вопрос по поводу, ну карты они же номера, они же имеют номера, а есть ли какое-то соответствие нумерологии? Вот мне таролог этот говорил, я этим не занимаюсь, мне это не интересно, я только вот... А вы делаете сопоставление... Делаем. Ну, ну, к примеру, к примеру, вот давайте посмотрим. Сегодня у нас 17 число. семнадцатое число. Вот возьмите 17 аркан, допустим. 17 аркан звезда. Звезда. Имеет какое-то соответствие 17 аркан семнадцатому числу, хотя с другой стороны, если мы сейчас все это просуммируем, Тогда у нас появляется одиннадцатый аркан. Вот скажите, какой больше аркан соответствует сегодняшнему дню? Я объясню, почему одиннадцатый. Или если вы, ну вы наверное знаете, да, почему одиннадцатый? Одиннадцатый. Да, конечно, да. Знаете, да? Mm -hmm. да? Так вот, как вы, что вы скажете по этому поводу? Какой больше соответствует? Ну, вы знаете, я бы скорее взяла за основу одиннадцатый, а может быть даже свела бы его и ко второму, сложив единицы. Но скорее все-таки одиннадцатый. Ну, Правда вот здесь у меня это ну, какой аркан? Одиннадцатый просто для одиннадцатый, смотря в какой колоде. Это, давайте. Если в колоде wait, wait колоде это справедливость, mm -hmm. а если в марсельском таро это сила. Mm -hmm. Но я Учитывая порядок Райдер Вейта, который он ну, не подогнал, неправильное слово, который он составил в соответствии с порядком знаков зодиака, я учитываю его. Но все-таки я придерживаюсь марсельского Таро, хотя Марсельское Таро, конечно, тоже очень спорное, и вообще зодиакальные соответствия появились только в 18 веке и ввел их Этейла. Ну, может быть, я не совсем права, кунь де до Этейлы. Но Этейла уже очень четко обозначил, он переделал колоду и обозначил. Поэтому немножко сложно тут говорить о нумерологии арканов, ведь даже есть предположение, что старшие арканы не имели номеров первоначально. И их можно было переставить на какое угодно место. Но сейчас, да, допустим, одиннадцатый аркан, если мы берем Райдер Бейта, это справедливость. То есть это равновесие. Это какой-то день, достаточно, несмотря на то, что день равновесия, справедливость, она всегда Достаточно жесткая. История этого аркана или архетип этого аркана связан с Фемидой, богиней правосудия, и также с притчей о Соломоне, который помог решить как законник двум женщинам вопрос о их ребенке, чьим ребенком этот, это дитё, дитя, вернее, простите, является. Они ссорились очень сильно, перетягивая этого ребенка, и Соломон сказал, ну тогда давайте его разрубим пополам, и он, ну, каждая возьмет по своей половине. Тогда одна женщина сказала, нет, уж лучше пусть берет моя противница, и Соломон сказал, ага, значит, вот это и есть мать, потому что она пожалела этого ребенка. Справедливость, она всегда достаточно жесткая, и в ней есть и справедливость. Земная справедливость небесная, она всегда ограничивает и урезает какие-то вещи. Звезда, конечно, дает надежду, путеводная звезда. Хотя, опять же, в системе трилы, она говорит о плохой погоде и так далее. Ну, вообще она не является благоприятной картой. Справедливость, она является Аристотелевской добродетельной, одной из добродетелей, которые учтены в старших арканах IR. И вот легенды с ней связана да, о предположительном разрубании ребенка. Ифемида, которая судит по тяжести человеческой души. То есть сегодня много, возможно, много кармообразующих поступков. Я знаю, что вы любите это понятие mm -hmm. кармы. И э, я. Учитывая нумерологию дня, считаю, что он скорее относится к одиннадцатому аркану. Или, вы а? Или второй вы говорили? А? Или второй. Или второй. А второй? Или второй. Второй э, аркан... Ну, конечно, вы мне задали немножко каверный вопрос, потому что я не очень э, обращаю внимание на нумерологию дня в отрыве от всего. Надо конечно со своими всегда какими-то данными это сочетать, потому что абстрактно день вот такой, да, но у каждого индивидуально он будет совершенно другим. Второй аркан – это Верховная Жрица, которая сидит у врат храма угу. и держит, соблюдает тайну, держит на коленях свиток Доры. Папецы. Попеса, да, Верховная Жрица, uh -huh. но здесь она Верховная Жрица Уэйта, Попеса, она, опять же, в Тару, скорее. Yeah. Она имеет под собой тоже историю интересную, которая связана со строительством храма Соломона самого первого, когда после окончания работ перед храмом сидел человек. И в одно ухо ему мастера говорили свой пароль, а в другое подмастерье. И получали расплату за свою работу. И, собственно, вот это человек, который еще и раздает плату да, в абстрактном и прямом смысле этого слова. Поэтому с, со справедливостью в этой карте есть определенные пересечение. Справедливость, она отсекает лишнее, а Верховная Жрица раздает только положенное. И сегодняшний день, безусловно, он какой-то, ну, если говорить обо мне, то он достаточно такой тревожный, сложный, И действительно, сегодня было отсечение лишнего, и почему, потому что у меня общее число, мое нумерологическое девятка, и оно с любым числом дает всегда то число, которое к нему прибавляешь. Uh -huh. И да, я почувствовала этот день так. А вот смотрите, вот у вас общее число девятка. Ну, девятка, с одной стороны, вот люди, которые рождены, скажем, ну, для начала, 9, 18, 27 числа, это люди, которые рождены по ведической системе, нумерологии, там, астрологии, это марсиане. А девятка – это Марс. Ну, в западной, скажем, астрологии, это другая, другая планета. Ну, я все-таки привык значит день вторник так вот это то что называется число души или число рождения как я это называю а есть еще понятие число судьбы или кармическое число как я называю вот у вас общая цифра все-таки 9 оно не может не соответствовать той дате когда человек родился, то есть он родился, там, скажем, там, не знаю, 13 числа, а суммарное число, то есть это четверка суммарная, будет 9 а Есть ли какое-то соответствие, можно ли это проверить? Второе, какая более, скажем, главная цифра? Ну, вроде бы, как по идее, должна быть вторая цифра, она все-таки кармическая. Но, опять же, смотря в каком возрасте находится человек, считается, что человек примерно до 35 лет примерно. По 35 лет он, он в общем-то, живет и работает под руководством той даты, когда он родился. А потом идет вот та самое кармическое или число, как его называют, судьбы. Если второе, можно ли это определить, есть ли соответствие вот с этой системой нумерологической и тарологической, что ли? Ну, коротко говоря, я считаю, что да коротко говоря, да, и если особенно учитывать, что в некоторых колодах есть сквозная нумерация, это особенно актуально, и опять же, я снова о своем любимом Тейле, у него все абсолютно пронумеровано, все сложено, все вычтено, вычтено, и скажем, сумма старших арканов дает сакральное число, сумма всех арканов дает тоже сакральное число, и в общем, куда ни киньте везде нумерология очень хорошо работает в колоде, она очень хорошо нумерологически продумана. Да, по ней можно какие-то вещи да, такого рода определить. И есть мастер Алиция Охшановская, которая составила так называемый горшок нумерологический. Она записывает дату рождения человека, она таролог записывает дату рождения человека и день рождения. Днем рождения управляет один аркан, месяцем рождения другой, соответственно, годом третий. Она из этого делает определенные выводы, суммы, там складывает, учитает и сопоставляет с арканами. Я не могу сказать, что это идеально работает, но идеально не работает ни одна система. Нет правил без исключения. Но ну, это интересно. Допустим, кто-то очень любит эту систему. Я ею не пользуюсь, хотя она очень интересная. Но меня, допустим, волнует, да, Феликс Петрович, Видомов, то же самое. Но у него другая своя система. Он рассматривает большее количество арканов старших в работе, ну, в колоде, как бы он считает, что их больше. И тоже по-другому рассматривает число судьбы, число кармы и так далее. Я вообще люблю работать с младшими арканами, потому что из их чисел видно, в каком человек находится отрезки жизни. Например, если у него очень много пятерок, ну три хотя бы или даже две. Он находится в состоянии конфликта э, с внешним миром. Э, он растет через этот конфликт и через боль. Если Прос... у него много тузов... Простите, э, да. много девяток, много тузов. Вы имеете в виду все-таки карты, да? Потому что да, я, я имею в виду есть... младшие арканы, да. Аркан, да? Если у него есть э, в раскладе много пятерок, у него много сейчас боли, конфликтов и так далее. Он растет, он uh -huh. развивается. Ну, девяток, да, он за, не застыл, а, скажем, обрабатывает полученный ранее опыт. Mm -hmm. Потому что все девятки младших арканов соответствуют старшему аркану-отшельнику, который находится в колоде под э, номером девять и, и вот так. Ясно. А, ну вот смотрите, вы сейчас упомянули... Давайте, наверное, последний вопрос я вам задам, поскольку да. уже время, и вы после рабочего дня... Это у нас а -а только еще э, полдень. У вас уже Ну, это тоже уже, можно сказать, после рабочего дня. Да, да, у меня было много программ, которые провел, но у меня очень много энергии, поэтому я держусь. Эльза, вот есть одна система, есть другая система, но есть еще человек, который пользуется этой системой, и это профессионал. И он обладает не просто техническим пониманием и системой чтения карт, а он еще и маг. Так вот, наверное же, вы, коим вы являетесь, вы выбираете, наверное, ту или другую систему в соответствии со, своим, со своей интуицией, что ли, можно сказать. Ну, я выбираю ту систему, которая синхронистична с моим пониманием мира. Нет, ну данный с вопрос. вопрос... Это ну, да. я не говорю в общем и целом. Я да. говорю о том, что человек приходит с каким-то конкретным вопросом. Вы же можете пользоваться и, опять же, нумерологией, там вы можете пользоваться да. этой, астрологией, астрологией какой-то колодой это неважно ну вот что или вам трудно ответить на этот вопрос потому что все индивидуально от чего зависит выбор инструмента которым вы пользуетесь для того чтобы дать ответ тому человеку который у вас задает этот вопрос я вообще то пользуюсь в основном всего несколькими колодами поэтому если у человека вопрос очень обширный и повествовательный, я беру большую колоду Ленорман, мифологическую, потому что там есть прямо вот глобальные сюжеты человеческой жизни или подобные человеческой жизни. Астрономические, астрологические, алхимические, мифологические. И у них есть некое развитие во времени. Если, я, если человек задает мне какой-то долговременный вопрос и достаточно глобальный, я беру эту колоду, смотрю тот фрагмент, фрагмент НИФа, который выпадает человеку, и уже могу предположить, каким образом, в какой парадигме он находится сейчас, и примерно в какую сторону он будет это все развивать, потому что у мифа есть начало и есть конец. И здесь более или менее все понятно. Если у человека вопросы деловые, скорее всего, я возьму райдер Вейта, потому что иногда я беру для этого. Да, Райдер Вейта я возьму, потому что я считаю, что в нем довольно сильна мифология. Для каких-то любовных эротических вопросов. У меня есть две колоды, это эротическая, Таро Манара, но я ее использую очень часто для изучения с человеком вопросов бизнеса. Я даже специально приспособила ее под бизнес, потому что я считаю, что у секса и бизнеса есть очень много общего. Но ну, это мое мнение. Интересная и точка вот, зрения и на, да, то, ну, то, ну, и на то, и на другое. Да. Я помню, я знаю, я знаю, мы с вами беседовали еще в нашей первой передаче, перед первой передачей, да. том, что вы специалист в эротическом таро, уж, уж никак я не мог связать эротический и все собираюсь как-то на эту тему побеседовать, но оказывается, это связано еще и с бизнесом, причем много ну, общего есть. А в, конечно. а в чем именно конкретно? Ну, э, Майкл, я не буду говорить, что часто брак называют узаконенной проституцией, а проституция это коммерция, согласитесь, да, если мы говорим о браке. И вообще взаимоотношения, вот, например, сейчас, как не посмотришь на малом оракуле или норман, отношения мужчины и женщины выпадают часто карта крыс или мыши, ну, это в разных колодах, просто немножечко с нюансами. В каком и смысле выпадает? Это корыстный интерес друг к другу. То есть современная жизнь, она выдвигает на передний план какие-то бытовые вопросы да. и я понял. В Давай, да, давайте проверим, что выпадет у меня. Вы имеете в виду Таруманары или. А я не знаю, вам виднее. Вы специалист. Вы знаете, что выпадет. Просто, просто вы тогда озвучите вопрос. У меня это Какое там, у меня сейчас... отношение? Какое у меня <другой отношение? Другой Какое у меня отношение? У вас отношение к сексу какое? Нет, мы, мы сейчас говорим не к сексу, а мы сейчас говорим, наверное, отношение к жене, или там, а, к любовницей, к, к женщине. К женщине да? Майкл, мне для того, чтобы колоду Монары принести, мне надо выйти в другую комнату. Стоит ли это делать? Я Нет. могу взять другую колоду, но она не... Да, я возьму малую или нормальную. Возьмите. Если вы позволите, потому что я... вам позволяется вообще все полностью. Да, держу в другой комнате сейчас. Но я понимаю, это же вещи очень такие. Это надо держать в определенной комнате, в определенном месте, естественно. Мало ли? Да. Ваши отношения, нет, ну у вас совершенно замечательное отношение к женщинам к жене, дом, скажем так, вы любите с женщиной общее пространство, да, с женой, вы домовитый человек, вы достаточно, ну, ответственный, да, то есть для вас семья это один из толпов вашей жизни. Ну, Но... это если брать именно Ленорман, потому что э, в другой парадигме... ну вот. Не скажу, надо других парадигм. 30. Вы правы. В другой парадигме, смотрите, вот еще одна <Vouflux> семейная совершенно карта. Это что? Я достала из Вейта, это 20-й аркан. Здесь архангел Гавриил трубит в трубу, и люди поднимаются из матью на суд. Но на самом деле изначально эта карта считается семейной, потому что здесь изображены отец, мать и ребенок, и кругом семейные могилы. Это многие родовые всякие вопросы, программы и так далее. И получается, что и по этой карте вы очень семейный человек. Но вот если мы, например, возьмем Таро. Что-то со всех сторон меня. Климта? Да мне уже хватит. Да, чтобы ну, вот это... Я уже заканчиваю. Это, это эротическая таро. То... Вот это эротическая таро? Это, да, эротическая колода Климта, это там... вам выпала абсолютно неэротичная карта. Вот я и смотрю, что-то я какой то совсем не да. а, Ваше отношение к женщинам. Да. <с> я объясняю, что означает эта карта именно в этом тару. Здесь изображена жена одного из очень серьезных миллионеров и промышленников Вены начала 20 века, Соня. Фамилию я сейчас не воспроизведу, не помню. Но, в общем, это одна из жен промышленников, которых изображал Клинт. Из это женщина, верховная жрица. Вы считаете, что женщина должна... Быть очень умной, очень образованной, очень сдержанной, очень спокойной, очень мудрой. И позволять вам жить своей жизнью. Но при этом быть вам поможет. Вот такое у вас отношение к женщине. По вот. этой колоде, по эротической. Эротическая колода права. Вот. Хотя, с другой стороны, если брать только первую часть из двух, эротическая и колода, то, собственно говоря, тут. Где здесь Эрос, вы хотите сказать? То есть, с одной стороны вы правы, с другой стороны, как бы, все-таки. Ну, хорошо, то есть, я положительный персонаж. Я это обязательно покажу своей жене. Вы крайне положительный персонаж. Я сейчас задала вопрос, как вы относитесь к сексу. И выпала замечательная карта, где молодая мать из картины Клинта «Три возраста женщины», где... Молодая мать держит на руках ребенка. То есть вы очень теплый человек, вы очень нежный. Вот и все, что я могу сказать. Да. Меня, если бы меня в, в теплом месте прислонить, то есть в темном месте прислонить к теплой стенке, то со мной еще очень и очень можно было, как говорил Аркадий Исакович Райкин, поговорить, в том числе о, о Таро и о вас. Дорогие женщины, представительницы прекрасной, представительницы которой, я вижу у себя на экране, из которой мы ведем сейчас эту программу. Эльза, я вас благодарю. Вы, так сказать, Спасибо. пролили бальзам не на мою душу, а на душу тех, кто меня там может быть знает и хорошо знает я... Нам надо с вами поговорить, скажем, вот о последней части нашей программы отдельно. Потому что я полагаю так, вот как раз-таки эта тема не оставит равнодушных многих. А то мы что-то какие-то там... Высокие материи там... давайте поговорим о невысоких материях. Да, каких-то земных, да, простых. Хотя, да, да, давайте, о простых, да. Я спросила своих слушателей, и мне многие сказали, мы хотим, чтобы ты поговорила о любимом человеке, ну, о том, как найти, встретить любимого, да, вообще об отношениях между А вот, это, а вот, вот это как раз вопрос достаточно интересный, с моей точки зрения, самый, самый интересный. Дело в том, что отношения в нас, с другими людьми, оно обусловлено как раз-таки вот нами. То есть вот как к нам относятся, так и мы когда-то ведь относились. То есть это то, что называется, опять же, карма, я каждый раз возвращаюсь к этому. То есть мы заслужили каким-то образом, чтобы к, нами так, к нам так относились. А плохо ли, хорошо ли, это уже, так сказать, так как мы это все делали. Вопрос э, практический, вопрос практический, вот э, к вам обращается человек и говорит, у меня есть проект конкретный. Э, вам надо, надо ли вам знать, в чем состоит проект, или вам достаточно знать, что вот у человека есть проект, и он задает элементарно простой вопрос. Проект этот будет хорошим, то есть э, он даст какие-то результаты, или не стоит этим заниматься. Ну, надо... если он задает вопрос так, то мне не надо ничего знать о его проекте. Я даже предпочитаю не знать часто фамилии своих э, клиентов. «Меньше знаешь, лучше спишь». Ну, я предпочитаю знать поменьше, потому что часто, зная о них больше, э, я начинаю запутываться в информацию. это фанит очень сильно. Угу. Но есть случаи, когда надо уже знать э, о проекте больше, но если человек ставит какие-то вопросы, я ему отвечаю, а он говорит, это мне непонятно, тогда я говорю, ну объясните, поясните тогда, что вы имели в виду, или какие-то подробности. Ну, так, конечно, надо для того, чтобы хорошо, наверное, прогнозировать события, связанные с бизнесом, надо все-таки достаточно широко мыслить и много очень знать. Потому что уровень, допустим, у меня есть один клиент, который обращается ко мне, а его друг и соучредитель обращается к бабушке молдавской, которая гадает на бабах и отвечает очень, ну, типа, типа того, что да или нет, и ничего больше. Никак не развивает свою мысль. И уровень, скажем, общения у них ну, настолько разный с этим соучредителем, что он э, так или иначе обращается и ко мне в результате. Она mm -hmm. дает ему, безусловно, правильные ответы, но он часто не понимает, что да, что нет. Как интерпретировать? Да, более, да, развернутый момент. Ну, а, конечно, с одной стороны, хорошо знать много, с другой стороны, это может мешать, потому что медиумичность или ченнелинг, как это Минчи, да, uh -huh, можно uh -huh. Хорошо, это... не Хорошо, uh -huh. я понял вас. Да. Конкретно у меня есть проект, или, э, скажем, разновидность проекта в проекте. Стоит ли заниматься этим проектом? Вы хотите, чтобы я сейчас вам на этот вопрос ответил? Да, да или нет, будет ли он успешен? Не знаю, вопрос? о чем этот проект. Одну минуточку. Да. Достаем... Холодный. Иначе вот. потом спать сложно. Вы сами сказали, меньше да. информации легче. Да, конечно. Спать. Будет ли этот проект удачным? Да. Да. Да. Это очень сильный проект, можно сказать отчасти новый, но с другой стороны, возможно, у него Такая зыбкая почва, если можно так выразиться, или он ни на что не, особо не опирается, то есть он очень сильный, но он может привести в пропасть, да, если так можно выразиться. То есть здесь нужно очень высокое внимание и для этого проекта, к сожалению, нужны информационные какие-то вещи, какая-то информация за которую отвечает здесь Паш Мечей. Но его можно вывести на уровень императора, то есть стабильного какого-то бизнеса, придать ему статус и дать ему красивое название. И этот проект будет двигаться вперед. Конечно, выглядеть он будет очень достойно. По поводу его прибыльности, мне сказать... Сложно, но он будет достаточно прибыльным. Это шестерка жезлов, да. Скорее всего, в нем не ожидается, не предполагается больших неприятностей. Но из этого проекта вовремя нужно будет либо уйти, либо его каким-то образом переформатировать, или передать его, развить, скажем, в том виде, в котором он начинался, передать более молодым энергичным людям, а самому э, уже, соответственно, просто координировать проект. Понятно. Ну, э, я соглашусь с большинством то, что вы сказали, э, хотя я знаю, о чем, естественно, идет речь, а вы не знаете. А, дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям, телезрителям. Напомню, что сегодня моей собеседницей э, замечательный таролог, профессионал, э, маг, я бы так сказал, причем не просто комплимент, а я общаюсь с Эльзой уже какое-то достаточно с моей точки зрения времени, хватающее мне э, сделать вот. Такой, ну, не комплимент, а вот такой, эм, ну скажем, statement, По-английски, это э, вы знаете, да. А у нас есть, вообще-то, перед началом мы немножко побеседовали с Эльзой. Есть такое предложение, дорогие друзья, к вам. А с, с точки зрения Эльзы, к ней уже обратились те люди, с кем она, кого она обучала, и с кем она ВКонтакте именно с просьбой включиться в нашу беседу. То есть общение. То есть хотелось бы не то, что я вот, скажем, общаюсь с кем-то с представителем, с тарологом, экстрасенсом, парапсихологом или просто просто психологом, а чтобы, дорогие друзья, и вы в этом тоже принимали участие, задавали свои вопросы. Дело в том, что ну, по договоренности, допустим, со специалистом, наверное, в какой-то группе мы можем сделать какую-то такую группу, где будет не только Эльза, а будут еще другие специалисты в этой же сфере. Люди, которые пришли, могли бы задать вопрос и узнать точку зрения одного специалиста и другого. Это было бы, мне кажется, интересно. Но не знаю, можно это сделать группой, может быть, и закрытой. Вы ведь обучаете, правильно? И причем достаточно серьезно. Вы обучаете методики гадания на Таро или вы обучаете чему-то еще другому? Я многому обучаю. Я обучаю методики гадания на Таро, на оракулах, на 5 ну, или семь колод, с, которым, с которыми обращаться я обучаю, и я обучаю гаданию на кофе, на кофейные гуще. Когда-то да. даже и на БАБАХ тоже, кстати. Но я сейчас этим не занимаюсь, потому что каждую тему надо постоянно поддерживать. Любой из инструментов надо постоянно нарабатывать для того, чтобы он хорошо служил. А переключаться все время с одного на другое немножечко теряется поток энергетический, информационный. Ну вот, да, я понятно. Я просто времени. к тому, что если поступать будут запросы, от людей, которые хотели бы чему-то научиться, то можно было бы, я полагаю, так организовать какой то вот такую, вот, не знаю, какую-то такую, может быть, школу, если у Эльзе найдется время, или просто уже в рамках той школы, которая она преподает, просто подключается совсем другая аудитория. Ведь возможности интернета поистине не ограничены, и количество людей которые присутствуют на уроке, они тоже неограничены. Но чем больше людей, я так полагаю, будет присутствовать, тем стоимость, возможно, будет меньше, потому что, естественно, мы же не только получаем и все на халяву, как говорится, мы получаем, мы же тоже должны что-то еще и делегировать в ответ, отдавать. Хорошо. Сейчас я свое сердце отдаю Эльза вам. Благодаря вас за эту совершенно незабываемую программу. И очень интересно, поскольку это, это не просто, просто технические какие-то вещи, а это мне больше привлекает вот, психология, и не обязательно Таро, а психология человека, где вот мы, внутреннее наше «я», присутствуем во всем этом процессе познавания, познания мироздания, познания самого себя. Спасибо. Спасибо вам большое. Вам И э, в завершение я просто, ну, полушутку, полусерьез, э, если вдруг захочет кто-то обучаться у меня, я же могу приехать к вам. Это было И бы совершенно замечательно. Мы, кстати, приглашаем всем желающим приехать. Если не приглашали бы, я бы сама предложила. А, нет, да. нет вопросов. Ну, э, вот это интересный момент. Мы об этом будем говорить. У меня, вообще говоря, масса вопросов, но дело в том, что мы сейчас беседуем в эфире, да, все, все, больше, все, и все, у вас все, уже да. просто время. Я там могу, у меня всего хватает. Да, мне было очень приятно, и я благодарю слушателей за внимание и вас за прекрасное прививление передачи, за то, что вы меня пригласили. Спасибо, намасте. Намасте, спасибо.